Так, ну что, ребят, продолжаем. Значит, чизбургера спасать. Тут, видим, трех противников. Всего лишь трех. Надеюсь, тут... их, правда, три. И у меня вот какой план. Вот какой план у меня. Сейчас я к ним подберусь. И вот эту штуку им кину. Так что они и не заметят. Ой-ой-ой. Почти. Ой, ой я гранату он закидал. Випсектант убил, все взорвал всех. Не получилось, короче, с одной гранаты. Ну там випсектант он типа жирный. Его сложно. Так, что? Кто говорит привет, прием? Ч-ч, кто говорит? Есть кто живой. Где? Хорошо, вызвать помощь. Может, удастся где-нибудь его То где говорить, Импа. Про... Да прием! Из ящика, что ли? Нет. Что бы ни случилось, не тушуйся. Иди к чизбургеру и дай ему лосося. Этот мохнатый малыш, у тебя срок есть будет, вот увидишь. Да, легко говорить. Там медведь целый лежит. И, кстати, а это кто там? А, это волки, ладно. Ну, ладно, подбежим на цыпочках. Надеюсь, мне ничего не будет. Ага. О! Она, на на Мишка. Бери. Мяско, свежее. Лично поймал для тебя. <Слышко> так, не дайте стекантов забрать чизбургера. Зачем вам он нужен? Да ч ж вы его то убиваете? Он вам ничего не сделал! Да. Так, тактическая подготовка у меня на высоте, короче Просто вообще никого не вижу Я вообще ничего не понимаю, откуда они берутся. Ой, медведь хорошо, он воюет. Молодец. Не просто так бегает. во во во во во во во Бля, то завалил. Хрена, просто на раз-два. Ну Но да. Не, примаскали Мишку. Отлично, теперь у нас есть ручную медведь. Вот это круто. Ну пускай побегает с нами пока. Чё, ящик с пластинками, что? Зачем он мне нужен? Или, или это, типа, просто коллекция? И типа, своя будет Так, давайте здесь все обшарим Есть свой медведь, это круто, нифига себе. У нас теперь есть свой личный медведь Кто бы мог подумать? Так, здесь у нас ничего интересного нету А вот там вот есть Ау! Почти допрыгнул до лестницы А здесь у нас есть Обнаружены новые места для рыбалки Ну ладно, пусть будут Но это неинтересно так, это неинтересно. Тут мы с парашюта. Успел, успел. Так, ладно, чё, Мишка, куда пойдём-то? Куда мы с тобой пойдем? Клач Никсон. Это неинтересно нам. Так, тут у нас чат Валандаси. Или как он? Чат, а, ча, Чет а, Валанский, Вот Ну, я думаю, стоит к нему сходить Что он нам предложит там А потом уже пойдем сюда По главным миссиям Выполнять будем в том районе Так, здесь, здесь Куда бы нам добраться здесь, чтобы быстро Переместиться Нет, здесь я не перемещусь, вот здесь Вот сюда, а там уже на тачке Оттуда на тачке доеду. Может, еще успею какой-нибудь секретик секретный разгадать. Ну, в плане, э, э, э, э, выживальщика найти. Что-нибудь. О, тут и тачка даже есть. Хорошо, запрыгиваем в тачку. Так, сейчас место отметим. Все, поехали. <gun monter noise> <press> <плес> да. Но она... Чё её так заносит-то? О, поехали А чё происходит? Почему она не едет? Чё ее ведет так? Там колесо, что ли, пробитое? Я не пойму Да не, вроде едет Банно. Тормозим. <Слышко> все минус. Нет, Освобождаем. Я спасибо, спасибо. Так. <Слышко> Блин, а не успел спасти. Так, тачка, что тебе то Да все колеса целые непонятно вообще непонятно но ее ведет или вроде не это какая это странная машина че как трактор едет? Ох, жаль, на автобусе здесь нельзя покататься. Так, 50 метров. А отсюда пешком. Так, обнаруженое новое место. Турбогриль. Ух ты. Что за турбогриль? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это турбо. Вот это прямо турбогриль. Здорово! Ты что тут, один что ли, да? что то у тебя есть. Я Чед. Готовлю для сопротивления. А сейчас тяжко. Сектанты убивают всех животных. Э, короче говоря, уж лужевольщики пладают, а еды почти нет. И что ещё хуже, я только что испортил последнее мясо. Всё просто, мне нужна любая дичь с рогами. Принеси мне, её. я начну готовить. Зверей точно можно найти неподалеку. далеко. Возьмешь тачку и сразу отобьешь мясо. Да, так, ну все, очень просто. Ему надо мясо сбитых машиной, рогатых животных. Ага. Слегка обугленная записка. Пусть вам будет известно, что вы были осуждены и объявлены виновными в глазах отца. Вы продолжили оказывать поддержку вашим врагам, поставляя им еду и припасы из вашего ресторана. Даже после того, как мы вели, велели вам этого не делать. Скоро а, вас, вашу семью и все ваше имущество на, настигнет гнев врат Эдема. Да чистит огонь ваши души. Вот так вот какие-то угрозы. Это что такое? Это алкоголь. Я не знаю, зачем он мне, но я его взял. Так, еще какая-то сумочка есть, которую я могу обыскать, или что это? Да, ящик с пластинками. Это какая-то коллекция. Так. А аптечки у меня полные. Что-то еще есть. Карта здоровая, но карта мне не нужна. Так, ну ладно, что, садимся за тачку И едем Сбивать рогатых животных Поедем сюда, прокатимся, что Где у нас? Да, здесь у нас нету Ну, карта закрытая Поэтому тут покатаемся чутка И чё, и где животные? Чем мне так тупо колесить? Так, там точки вроде какие-то были. Так, а я туда как-нибудь доеду? Да никак я туда не доеду. Давайте еще посмотрим, что есть за место. Вот, есть какое-то место. Так. Ну да, три точки А шкуры четыре надо Непонятно Или может мне просто не по дороге надо ехать? Так, это булочки. Мне сто пудов надо ездить Где-то по вот таким вот лескам Не по большой дороге Так, а если мы сделаем Чуть-чуть попроще Если мы побегаем Сначала поищем животных Например, здесь А дальше уже Как найдем, на тачку сядем И поедем на тачке сбивать Блин, это медведь Лишь бы Мишка сейчас Не начал их грызть Ага, вот, сюда надо заехать мне. Я понял. Сейчас заедем. Блин, вообще классно было на квадроцикле. Блин, написано, что машина. Поэтому будем на машине ездить. пацара по фару наверное разбил так все вот большая земля есть теперь ищем животных я ж видел здесь лося а вон они внизу да съехать можно так сразу их отметим Сейчас вот здесь мы аккуратненько спустимся. Куда они делись-то? Ч за фотофак? Я ж наручник поставил, вот. Блин, мне долго колесить здесь еще туда-сюда, туда-сюда. Блин, еще пеньки здесь. У нас есть квадроцикл. Сейчас я попробую все-таки на квадроцикле. Может тут типа слово понятие на машине имеется в виду на каком-нибудь транспортном средстве просто, а не прям на машине. Так, давай только без застревания, а? ой ой ой ой Блин. Так, как бы тачку нам тебе перевернуть? Ага, вот. Так, мне не войти надо, мне ее надо толкнуть. Ладно, фигли с ней. Так, это вариант у нас не вариант. Еще у нас есть вот эта одна точка. Но я не знаю, как туда добраться. Сейчас давайте попробуем путешествовать. До этого чувака назад вернемся и все-таки на ту точку, где у нас водичка была. Может там кто-то все-таки будет? Ну, я имею в виду и животных Так, у тебя тачки? Нету Эх Жизнь моя жестянка Так, там какие-то бои у нас ведутся Причем ожесточеннейшие А вон и тачка есть, если что Так, медведь у нас плавает Плавает он, как собаки По ком они стреляют? По воробьям, что ли? Ну что, настреляли стреляли, пацаны? Да стоять на месте, что что вы двигаетесь? Ну все, я каких-то трех обезбашенных поймал. Это какой-то ассасин с луком. Так, животные. Ой-ой-ой-ой, вот это сейчас битва будет. Не на жизнь, а на смерть. Я сбил, не? Сбил. А, мотофак, я ж сбил. Я ж сбил его. Так, быстро в тачку садимся, пока вертолет не заметил нас. Так, здесь я где-то видел. Лось убегал. Охотник есть. Если есть охотник, значит есть дичь. ну где она? О, не не не Блин, все, я потоп. Я потоп. Да вот, под воду ушла тачка. Так, где теперь лось, которого я сбил? Вот это он? Нет. Не понял. Ч ⁇ он выжил, что ли? Или куда-то под воду ушел? Да нет, тут тоже нет трупа нигде. Да где лось-то, я не пойму. Ладно, здесь его уже не будет. Теперь мне тачка нужна. Так, ну ладно. Вот, вижу. Вижу лося, но нету тачки. Хоть квадроцикл какой-нибудь. А, а, нету, ничего нет. Ничего нету, печально. Очень печально. Ну ладно, будем разбираться уже в следующей серии. Я подумаю, что сделать, как легче это. Потому что вот так вот ездить, я уже минут 15 ездил, и ни одного животного не, не смог сбить. Точнее, я сбил, но они почему-то у меня не появляются, когда я их обыскивал. Ладно, посидим, подумаем.